Ага, да, они да. хотят по большому да? кусочку Смотри, Смотри за хвост как Побежишь? Побежишь? А, Побежишь. а, лапки больно Побежишь. Лапки больно А ты что, его за лапку нет, ну я имею в виду по камням острым ходить.